Привет, Мэттер. Привет. А -а -а! Ты снова вырос. И как тебе это удается? Это просто шина и оснастка. Нашел это все в пустыне. О, -о, О, я бы тоже хотел побыть монстром. Почему бы и нет? Там на пустыре такого добра полны полно. Уломаем сержанта, возьмем у него металлоискатель и поищем как следует. Как тебе идея? Значит, я могу стать монстром тоже? Конечно. Ужасный тягач-монстр Привет. Вы Мэтро не видели? Он должен был зайти к вам за шинами. Мы сделали что-то террибле. Ужас. Мы создали монстра. Монстра Мэтро. Я мусорный пресс. А, Эээ... что ты делаешь? Я монный! Я монстрю! А -а -а -а. Ой, я дом сломал! Я сломал дом! Я лесовоз! А где же ты теперь будешь спать? Какая разница, все равно он мне мам теперь. Ну, если снять шины, то был бы немал. Зачем? Такие шины я не сниму. Никогда. Агр! Агр! Кажется, я сделал глупо. С вами снова Мэтр, с последними новостями с нашего нового стадиона, где накал этих страстей продолжает... Накаляться Итак, волне. Это твоя вторая гонка за неделю и снова победа Как ощущение Отлично, Мэттер, спасибо Гудмунд был э, Интересным соперником А, помнишь, как ты сюда попал? Ты потерялся, ты был совсем один Тебе даже пришлось ездить в кандалах, Но теперь наш город стал тебе домом И тут такие дела творятся Помнишь? Э, такое не забывается, Мэтр Смотрите, мне удалось выжить из него слезу. Я не плачу. Плачешь, я же вижу, вот слеза. Это не слеза, это конденсат. Роса. Не верю. Послушай, я не плачу. Я похож на несчастную машину? Вот, обе слезы, чемпионер! Девушки подготовка. Вот это я люблю! Это было не трудно. Если это шутка, то она не смешна. Почему так медленно? Тут же нет предела скорости. Ты на гонку приехал или куда? Как делишки? Вот <смех> ты <смех> нашелся. Ha-ha-ha! <laughs> Woo-hoo! woo woo Это было не трудно.